Всем привет! В эфире следующий выпуск Заметок о Черкесии. И сегодня прошло время поговорить о новой личности, касающейся черкесской истории. Поговорить о князе Сефербее Занокове, одном из объединителей черкесских племен во время Кавказской войны и главным соперником Мухаммеда Амина в этом деле. Итак, Сефербей Зан. Заноков, как его полное имя звучит, родился в 1789 году в семействе княжеского рода адыгского племени Хигайков. Это вот маленький такой племенной этнос адыгов, существо, проживавший вокруг Анапы вот, и к тому времени уже практически исчезнувший. Дело в том, что это одно из ответвлений кжедуков. Которые в раннем Средневековье во время миграции отпочковались, так скажем, ушли на Запад. А вот ко времени начала Кавказской войны. От племени почти ничего у вас не осталось по причине того, что там прошла довольно серьезная чума, к тому выкосившая довольно большое количество населения. А оставшиеся представители племени просто растворились в более крупном на натухайцев. А, значит, отец Сефербея Магомед Герейзан был известным купцом в Анапе. Он значит, вел довольно обширные дела, торговые, вот, имел свой небольшой флот. И в конфликте с Россией он поддерживал Турцию, предпочитал Турцию, потому что как бы, с ней он ее больше всего торговал. Поэтому он именно в 1781 году, еще до рождения сына, позволил на своей земле им построить крепость, вот как раз в Анапе самая крепость Анапская. В юности, когда Сифербей вот уже более-менее стал бегать и разговаривать, его выдали в качестве аманата от натухайцев, то есть, такого знатного заложника к русским. во Время последней войны в качестве заложника его передали, отправили русские его на учебу в Одессу военно-морское училище. Именно там он познакомился со своим будущим Скажем так врагом со стороны России Лазарем Марковичем Серебряковым, который также учился вот в этом лицее военно-морском. А Серебряков впоследствии стал адмиралом. Вот именно Его деятельность в основном проходила во время Крымской войны. Однако здесь он в учебе особого усердия не проявил, в не проявил научился писать и разговаривать на русский. И вот в результате, такой, в результате плохой успеваемости его отчислили из лицея и отправили служить тюнкером в 22-й егерский полк, который вот на этот момент, как, так, так уж сложилось, квартировал в Анапе. Как раз-то был конец русско-турецкой войны и в 1809 году, и вот как раз он там и находился, этот полк. Соответственно, в э -э, Сефербей попав. Вот, в, в, на родину себе в этом полку, не применил случая поссориться с тогдашним командиром полка Александром Рузевичем, бежал в горы к своим, собственно говоря, родственникам, а, а затем вот, тайно переплыл в Турцию. Оттуда. Считается, что именно вот командир полка, этот Александр Яковлевич Рузевич явился для молодого тогда еще Сифербея таким главным таким врагом то есть там произошел у них конфликт и как он написал потому что он почувствовал унижение вот такое вот по отношению к себе чего не мог стерпеть не то что командир полка а и именно русского и вот эта вот ненависть как бы в виде командира полка русского она передалась вообще на всех русских и так попав в турцию он понял, что там не забыли заслугу его отца Мегомен который очень активно с ним торговал. Тогда, и позволили Сефербею поступить на государственную службу, где активно продвигали его по карьерной лестнице. Со временем значит, Сифербей принял решение, что ему необходимо вернуться на родину, быть ближе к своим соотечественникам в борьбе с Россией. Тем более, что у него там осталась мать и три брата. И вот, воспользуясь своими связями, он устроил дело так, чтобы в качестве помощника турецкого паши был отправлен в Анапу, которая к тому времени, по итогам э, Бухарецкого мирного договора 12 -го года, была вновь возвращена Турцией. Э, здесь, значит, э, он дослужился до полковника в Анапе и э, оставался, в принципе, вот в крепости до самого 1828 года, до полного ее захвата русскими войсками, уже окончательного и бесповоротного. Здесь он впервые сталкивается с Серебряковым, который, как он описывал, со стороны Сифербея смог договориться с ним. И именно Сифербей способствовал вот этой вот сдаче турецкого гарнизона для того, чтобы не усиливать кровопролитие лишнее. Тем временем, допустим, тот же англичанин Джеймс Белл говорил о Сифербее, что если бы он не сдал гарнизон в этот момент, то о, вот у русских... Был, был бы шанс не взять эту крепость Анапу и могли ее отстоять турки. Ну, как бы, мнения разнятся. В начале 30-х годов, значит, Сефербей начинает разъезжать по Черкесии с целью заключения таких договоров со старшинами разных племен в такой в объединительной деятельности, то есть против, в борьбе против русских. Значит, в январе 31-го года он организовывает несколько общих собраний шапсугов и натухайцев, на реках Сукова, Дагума и Ахос, где агитируют их, как бы такие два варианта: либо начать возможную борьбу с Россией, либо примеряйтесь с ней и как бы, переходите на... туда, за Кубань. Но при условии того, что Россия ликвидирует все свои крепости в Черкесии. Весна 1932 года Сифербей тайно покидает Черкесию, уезжает в Турцию. В это время Россия уже отслеживает вот всю эту его деятельность и пытается его как-то вот остановить. Как раз вот после войны Турция активно соглашалась на все просьбы со стороны Российской империи. И вот значит, Российская империя в виде посла в Стамбуле обращается к властям Турции для того, чтобы как бы вот расстроить это мероприятие, которое он там собирается устроить, Сифербей в виде... Таких просьб к, значит, к турецкому султану о том, чтобы помочь вот этому объединительному движению черкесов в борьбе против русских. Ну, соответственно, Серфербей терпит неудачу, ему отказывают в Турции, но в то же время им приходит помощь со стороны Англии, с которыми в 1934 году он начинает активно сотрудничать, помогает значит, провести тайные высадки представителей англичан на территории Черкесии, в частности, вот, мы неоднократно говорили а о секретаре английского посольства Дэвиде Уркварти, которые и занимались и контрабандой, и активно пропагандировали войну с Россией, обещая черкесам всяческую помощь со стороны Англии. К хорошему это все не приводит, это еще более усиливает как бы, негативные отношения со стороны властей Российской империи к Сефербею. Они еще больше начинают давить на Турцию. И в итоге добиваются того, чтобы Сифербея в Турции изгнали из Стамбула, он переезжает в европейскую часть Турции, в Румелии, в небольшом городке поселяется. Но продолжает оттуда активную деятельность, в общем-то это особо не мешает. То есть Турция формально как бы вроде выкрутилась, а по факту ничего не изменилось. В это же время, вот, допустим в 1936 году при посредничестве англичан было разработано, было разработано знамя черкесского сопротивления, которое было передано в Черкесию и использовалось черкесами Санджак-Шариф, они его сами называли. Мы его знаем под текущим флагом Адыгеи в виде стрел и звезд на зеленом фоне. Но это как бы одна из версий, по другой версии есть мнение, что это некая знатная Черкешенко в Турции, его вот вышла как бы специально для, для часовых собратьев, для как бы воодушевленная вот этим сопротивлением войны за независимость. Тем временем сам Сифербей продолжает он, свою деятельность, то есть продолжает присылать туда английских представителей. К тому же Джеймсу Беллу он также помогал, а Лонгварту высаживаться и вести деятельность на территории Черкесии. Он организует постоянное собрание шапсугов и ментухайцев, в которых вот сообщает о скорой помощи со стороны Турции и с просьбой о том, что нужно восстать и начать нападение на, тури... на российские гарнизоны. И вот таким образом продолжается его деятельность в течение всех 30-х и начала 40-х годов, которая, в общем-то, частично его заслуга... Вот эти нападения 41 -го года на крепости и их уничтожение, когда он именно пропагандировал черкесов на эти нападения. А, значит, к 42 году после того, как вот эти нападения 41 -го года в итоге в принципе ничему не привели, кроме потерь с двух сторон, к 42 году он обращается к русскому посольству в Египте начинает как бы, ностальгировать по родине. И просит у российского командования вернуться в Черкесию, чтобы воссоединиться с женой и двумя уже дочерями еще на тот момент. Либо позволить им семье переехать в Турцию. Русское военное командование оно, сомневалось в его намерениях, но согласилось значит, с тем, что он вернется но не соглашался на проживание его в Черкесии, то есть ему предлагалось в Новороссии, жить или там, в Керчи, например. Долго шла переписка на этот счет, почти 7 лет, но она ни к чему не привела, то есть ни одна из сторон не пошла друг к другу навстречу, любе это было неинтересно, российские власти также вот испытывали сомнения на этот счет, при этом в процессе он продолжал свою деятельность. Опять же, несмотря на всю эту переписку. В 1944 году Шапсугина натухается вновь значит, получает от него очередное послание, где он объясняет, что вот с одной стороны он ничего не может сделать в текущих отношениях России и Турции, которые вот сложились после последней войны, так вот, не в пользу черкесов, но с другой стороны, он убежал их не терять надежды и вот, не подчиняться на обман русских, стоять крепко, вот, сопротивляться, сражаться, нападать, то есть, э, никоим образом не переходить на, на сторону России. Какая-то часть чиркетства все-таки решила сдаться, то есть э, пошла на мир с Российской империей, но это лишь небольшая часть, а, большая часть продолжала войну, и эта, эта военизированная часть агрессивная, она как бы с вот этих примирившихся постоянно на, заставляла силой изменить свое мнение. Тем не менее, вот Сепербей не имел возможности вернуться в Черкесию а, и как бы начал терять потихонечку свой авторитет объединителя. И в это время появляется в Черкесии Мухаммед Амин, который на себя берет роль, главного объединителя черкесов, который прямо на фронте, называется, Бок о бок с людьми, сражается против России. Но, как мы знаем, у Мухаммед Амина была другая повестка. То есть, это было объединение на основе норм шариата, норм ислама, а не норм классических взаимоотношений и сословий адыгов. В это же время, значит, в черкесе возвращается сын Сефербея, Карабатыр, который воспитывался, Аманатом у обых, Значит, в пятьдесят первом году он встречается с Серебряковым и просит его ходатайство о принятии под покровительство России его самого с возможностью поселиться в окрестностях Анапы в родных землях и вот тихо мирно развивать свое поместье. И одновременно он начинает строить свой дом, как бы свое хозяйство, недалеко от Николаевской укрепления. То есть Шапсуки, современная станица Шапсухский. Обращается он в это время с открытым письмом к своему отцу Симфербею в Турцию о том, что вот возвращайся и воссоединяйся семью, надо восстанавливать вот имение своего рода уже запустевшие за а Сифербей отказывается и пытается убедить сына в том, что вот он не прав, что вот с русскими нельзя иметь никаких взаимоотношений, что они постоянно обманывают и они всего лишатся в итоге, если пойдут вот на примирение с ними. Одновременно с отговорами сына от сотрудничества с российскими властями, Сифербей вновь обращается в Эдирне с просьбой принять его в поданство, вернуться на родину и поступить на службу. И хотя русские войска, в частности посланник в Турции, значит, сомневается в благих намерениях Сифербея, сам Серебряков выступает за то, чтобы его вернуть, поскольку как бы, можно использовать его, его влияние на черкесов в целях примирения с ними со стороны Российской империи. Ну, по крайней мере, он так считал. Начинается переписка. Серебряков к 1952 году уговаривает князя Воронцова Михаила Сергеевича, тогда кавказского наместника, в том, что вот такой план действия будет положительным, и как бы вот начинается эта активная переписка с Сефербеем, которая, к сожалению, прерывается уже в 1953 году, когда посланник в Турции российский, перехватывает значит, информацию о том, что Сефербей параллельно ведет активную переписку с черкесскими старшинами в целях объединения в борьбе против России. В общем, на, все... на этом проект и заканчивается примирением. А в это время Мухаммед Амин активно ведет объединительную деятельность среди черкесов, объединяет практически все племена под своей вот идеологией борьбы с Российской империей, строит свою армию и проводит свои многочисленные реформы. С началом Крымской войны в 1954 году, когда русские войска были выведены из Абхазии, в должности пашиста Фербея пребывает как... Со стороны турецкого командования в Суху с войсками. Ну, в подручных было тысячи солдат, 36 пушек. Целью было собрать значит, здесь все имеющиеся войс... как бы черкесские подразделения, для того, чтобы присоединить к Батумскому турецкому корпусу в Кабулете. Однако Адыги отказались прийти в войска, пополнить войска. Из опасения оставить беззащитными свои земли. То есть они ну, довольно небезосновательно боялись за то, что если все активное мужское население уйдет воевать за Турцию, туда, за Кавказе, то, естественно, русские не примут, не применут захватить их земли, оставшиеся без защиты. А сам Сефербей обвинил в этом Мухаммед Амина, что якобы это под его пропагандой и его воздействием они отказываются идти. Самому Мухаммеду Амину пришлось приехать в Сухум, дать объяснение, после чего он отправился в Турцию и в Стамбуле давал повторные объяснения по этому поводу, что никакой вины его в этом нет. Однако ему никаких полномочий не выделили, и он, вернувшись оттуда, на некоторое время притих, перестал вести активную деятельность. Все стороны описывают этот период как активного сопротивления между вот этого конфликта, нарастающего между Сифербеем и Мухаммедом. В это время Сифербею подчиняется натухайцам, Мохаммед Амин, Абджидуги и Абадзехи, ну, из крупных да, племен. А Шапсуги остаются нейтральными между двух сторон. И происходит формальный такой раскол, который привел, по сути, такой, к мини-гражданской войне такой в Черкесии. Вся суть сторон сводилась именно к тому, как я уже говорил, что Сефербей объединял черкесов на основе своих старинных адатов, обычаев, то есть на основе княжеской аристократической власти черкесской. А Мухаммед Аминс, соответственно, делал их равными, но на основе ислама и юридизма, так называемого. Во второй половине мая 1955 года российские войска отступают из Новороссийской Анапы, взрывают крепости. Фербейс вместе с турецкими войсками Мустафа Паши занимает руины Анапы. В это время он становится таким комендантом здесь выглядит, как он описывает, он полностью как турецкий паша, то есть одеваются соответствующие, то есть он выглядит как турок полноценный, не как Черкес. И летом, значит, 1955 года к снимку сюда приезжают представители офицерства Англии и Франции, которые убеждают их, убеждают Сефербея собрать Черкесов для того, чтобы выдвинуться, напасть на кубанскую линию. Как бы перерезать русским войскам возможность обороны Таманского полуострова, на который они сами собираются высадиться и захватить Темрюк. Вторая часть войска под руководством его сына Карабатыра, Карабатыра который еще в 1954 году переметнулся на его сторону от, российских, от российского командования с началом Крымской войны, значит, должны были напасть на Вройниковское укрепление, ну и, соответственно, усилить вот эту вот. От, отрезания сторон скажем так, от, э, от таманского полуострова однако планом этим не суждено было сбыться поскольку в конце а, поскольку черкеса также точно отказались вот вступать в эти взаимоотношения боялись что усилить на себя гнев российской империи по этому поводу значит и сифербе и амин снова были вызваны комара пашем сухум где тот потребовал значит, снова собрать черкизское ополчение в Закавказе. И это предприятие также оказалось неудачным. В связи с чем, вот, очень сильно повредило авторитету и Сифербея, и Мухаммед Амина, которых подозревали в том, что они просто саботируют и пытаются как бы, найти выход на примирение с Российской империей. Примечательный факт, что Сифербеи в новогоднюю ночь 55 56 год все же попытался с небольшим отрядом напасть на Екатеринодар, даже захватил несколько кварталов, но как бы вынужден был уйти ни с чем отсюда. В январе 56 -го года Мухаммед Амин отправит значит, Амар Паше, который стоял вот тут, главой турецкого гарнизона в Абхазии, письмо, где говорил, что он в общем -то, может собрать 10, -10 тысяч всадников и без вопросов приведет нужное количество черкесов, но для этого им нужна помощь как, в каком плане, что им нужно поймать и, и казнить 150 черкесов, которые вот именно такие старшины, которые влияют на умы черкесов и не позволяют ему добиться желаемого результата. Письмо это до марпаши в Абхазию не дошло. Так уж случилось, что курьер, в общем-то, не доверяя Магомед вскрыл письмо, прочитал его, увидел вот это вот Значит, в списке имен 150 свое имя, и передал это письмо абхазским старшинам, которые Мухаммед Амина тут же арестовали, все его имущество разграбили, и, в общем-то, скажем так, серьезно его, его авторитет упал в глазах. Однако, по этому поводу Сифербей решил воспользоваться Неудачи своего противника собрал, значит, у себя около анапы своих натухайцев э -э -э -э, и, и соседних шапсудов, и сообщил им о том, что вот сейчас самое время совершить поход на неверных бджедухов и Абадзехов для того, чтобы окончательно их подчинить и как бы устроить такое всечеркесское объединение. А бжедухи и Абадзехи прознали про эти планы Сифербея, испугались очень сильно и освободили. Мохаммед Амина и его ему властные полномочия, потому что для них это было страшнее. В начале мая 56 -го года на речке Суп э, все-таки происходит сражение, между черкесами Сифербе и черкесами Ухаметамина, значит, как бы столкновение не приводит к никаким результатам, ни одна из сторон не выигрывает, они расходятся, Сифербе возвращается в Анапу, в это же время в Анапу возвращается его сын Карабатыр, который в это время параллельно уплыл в Стамбул и пытался убедить султана в принятии черкесов в свое подданство. В первый раз это ему вообще не удалось, со второй попытки удалось, но каким образом? Значит Предлагалось, что черкесы будут приданы, взяты в подданство Турции, но Турция становится полноценной властью в Черкесии. То есть они присоединяются к полноценная провинция, чего им это было невыгодно, они теряли независимость. Однако, к тому времени Крымская война уже начинает заканчиваться, в мае 1956 -го года Турки оставляют Анапу, оставляют там свои пушки. А Сефербий остается в Анапе самостоятельно, при трех орудиях и 200 человек небольшого гарнизона. Значит, по итогам. Окончание Крымской войны Черкесия передается под власть России, и Турция больше не вмешивается в эти дела. В это время возмущенный Сиферби активно пишет письма генерал-майору Филлипсону, что с требованием от российского правительства считать их отдельным народом, как это признают по словам, допустим, англичан-французов другие народы мира. Но ему, естественно, серьезно никто на этот вопрос не отвечает. Итак, вот по итогам Крымской войны, получается, вся эта территория переходит по власть России, Турция не вмешивается, однако черкесы, вот Сифербия и Мехаммед Амина продолжают держать свои, в своем подчинении бывшие крепости. В нач... Уже через месяц после окончания войны, точнее, через два месяца после окончания войны, в июле 56-го года, генерал майор Филипсон, который на тот момент был командующим флангом правом флангом Кавказской э, линии, выходит из Варениковского укрепления с целью <coughs>, захвата Анапы у Сефербея. Сифербей узнает об этом, значит, об этой вылазке, э, сам взрывает, разрушает Анапскую крепость и уходит оттуда. значит, Отступает на речку Шепш, а затем в Суджук-Кале уходит, в на, на Новороссийскую бухту, где э, начинает формировать посольство в Самбуло, очередное, да, с просьбой о помощи. А захватывают русские войска. Значит, в это время из бухты Суджукале Сифербей устраивает нападение на побережье. В частности, он напал на, Туапс, на устье Туапсе, где находились основные склады снабжения бжухав и бадзехов, то есть тех кто подчинены были Мухамедамином. то есть между своими война у них происходит потом он также на абдзехов нападает в долине речки Псикупс где их агитирует совместным действием против русских на его стороне и агитирует убийство на Амина, который в общем-то по-прежнему считается его основным противом. В это время происходит примечательное событие в феврале 1957 -го года. Благодаря тому, что наши части, наши дипломаты успешно профукали этот момент, и благодаря тому, что турецкое правительство активно закрыло глаза на это, и при помощи Сифербея высаживается значит, в Черкесии в районе Пшады отряд из наемников различных стран, в частности это поляки и венгры преимущественно. 75 солдат и 10 офицеров под начальством венгерского полковника Яношья падия он же Мехмед Бей известный черкесов, и небольшой артиллерийский дивизион под командованием поляка Теофила Лапинского, который позже написал, написал мемуары по поводу вот всех этих событий, которые здесь происходили. Сефербейт уже назначает Бадию этого начальника военных сил всей Черкесии. В мае на речке 1957 года на речке Адагум уже происходят первые события стычки между русскими войсками и отрядами черкесов, которые начинают использовать уже европейскую артиллерию. Значит, именно Лапинский, Поляк Лапинский вводит преобразование у черкесов пытаясь их превратить в такое европейское вида войска да, подчиненность строгая распределение ресурсов что черкесами воспринимается в штыки тем временем к, еще до высадки в ноябре 56 -го года Филиппсом выбивает из суджукской бухты Сифербие, которая скрывается в Небиржаевском ущелье однако турки сами уверовав в то что вот построенные лапинским в Геленджике на, на руинах бывшей российской крепости укрепления вообще абсолютно неприступны, начинают активную торговлю там. Открывают торговые дворы, начинается опять вот эта торговля рабами, поставки оружия туда. Фильмсон это все отслеживает, он видит это, все пытается периодически делать высадки. Он знает к тому моменту уже, что и в Туапсе, и даже у Быха, в убыхо такие дворы начинают открываться, начинаются активные поставки. И вот в июле 1957 -го года с небольшим отрядом он неожиданно на Баркасов подходит в Гильджикскую бухту и захватывает все эти укрепления. Значит, все Черкесы, все Фербеи вместе и вот этот вот гарнизон из Лапинского вынуждены скрыться в Адербеевском ущелье к северу от Гильджика где у них происходит собрание, и Сифербей обвиняет Лапинского в трусости, то, что вот он так позорно сдал такие укрепления хорошие. Но поскольку санкции со стороны Стамбула у него на отстранение не имеется, он как бы, ничего не предпринимает по этому поводу и остается в ущелье. И с этого момента у них как бы такая открытая вражда начинается с Лапинским. Значит, в 1957 году Сифербей активно продвигает идею создания полноценного гос черкесского государства из племенных объединений, опираясь на вот эту аристократию княжескую, дыкскую. Ну, вводит там значит, различные пошлины, налоги, судопроизводство как бы формирует более высокого порядка подчиненности, и значит на всем побережье Черноморском ввозит таможен, таможенные пошлины, вводит завоз товаров. Вот эта внутренняя неустойчивость и чуждость для черкесского населения, все это, всех этих нововведений, они приводят к тому, что эта система не срабатывает. Так, например, летом 1957 -го года значит, шапсуки отказывают сыну Симферебея карабатыру в выплате положенных налогов и пошлин, когда он приходит, и он туда... Е... Ну, и он вынужден спасаться бегсом оттуда чудо -муцелев. Как бы подместку на это Сефербей нападает на шапсугов, разжигает те аулы, которые не подчинились, что в свою очередь толкает шапсугов на еще большее объединение с Абадзехами Это Летом 1957 года, как я уже говорил, Геленджик был захвачен российскими властями. В это же время происходит высадка в Туапсе, и туапсинские укрепления также захвачены, и все гарнизоны Сефербеи оттуда вынуждены бежать в горы. В это время Сифербейзан направляет через генерала Филлипсона мемуар, ну, меморандум для Александра II императора с требованием значит, признания независимости Черкесии, которые были отклонены. Александр II даже их, видимо, и не читал. Позже, в 1958 году уже, прежнему недовольный Лапинским, все-таки Сифербейр решается на его отстранение. И он его, значит, посадил под арест, но его в польские офицеры свои же оттуда... Как бы сказать, освободили. Лапинский начинает свою активную деятельность в Черкесии по этому поводу. Он приближенного Венгра Бадью обвиняет приближенного Бадью обвиняет значит, в отношениях с российским правительством в попытках таких примирения и сдачи. В результате чего значит, его обвиняют в измене и отзывают в Турцию, где осуждают. И Лапинский становится таким главнокомандующим, назначен неформально Турцией на всем, ну, во всей Черкесии. При этом, о, для того, чтобы как-то взаимодействовать с черкесами, он предпочитает кандидатуру сына Сефербея, Карбатыра, с которым вместе, вместе начинают вот эти активные вылазки и нападения на российские гарнизоны. Пиком этой деятельности становится попытка пробиться к Екатеринодару и захватить его со стороны Лапинского и черкесов Карбатыра которая оканчивается неудачей и приводит к полному моральному разложению вот этого европейского легиона, которые вот отчаялись в этой войне, понимали, что все, к чему все идет, и начали дезертировать просто-напросто. Как пишут, что Сефербей в это время был пассивен, предавался даже безудержному пьянству, то есть понимая, что он ничего не может сделать в этой ситуации. Однако и в это же время, в конце 58 года года, видя такую ситуацию, более 30-ти натухайских аулов приносят присягу российскому правительству и переходят в российское подданство. Узнав об этом, Карбатыров собирает отряд и в январе 59-го совершает кара карательную операцию против натухаевцев который еще больше настраивает их против вот этих э, провоенных черкесов и против Турции. Понимая вот эту сложившуюся ситуацию, Сифербей начинает действовать в апреле пятьдесят восьмого года, он встречается с Мухаммедом Инном, пытается какие-то найти точки соприкосновения для того, чтобы объединиться. Однако после долгих вот, переговоров ничего у них не получается, ни на чем они не сошлись, и а разошлись просто-напросто. Таким образом, все попытки какого-то объединения разваливаются, ничего не получается, все дезертируют, разбегаются, АУ начинает переходить к стороне Российской империи. В это время самого Мухаммед Мина уже он сдается, потому что Шамиля в плен берут в 1959 году, чуть позже, ну, примерно в, эти же, в этот же период. То есть разваливается сопротивление Бадзехов и бжедухов. И вот в такой обстановке в очередной раз значит, он отправляется к шапсугам Сефербеи в декабре 59 -го уже года для того, чтобы опять поднять их, попытаться на собрание. Но по пути туда скоропотниж, Скоропотнижна умирает и э, оказывается погреб... Ну и в общем проходит его похороны в долине реки Абин, в верховьях, точнее, реки Абин по близости от Николаевского укрепления. Сам Липинский дату смерти указывает 1 января 60-го года. Хвалит всячески его, несмотря на вот их такие сложные взаимоотношения. Указывает, что он был такой действительно князь, именно аристократ вот, высшей категории среди дыгов. И Филиппсон, однако же, с, русской, с российской стороны отмечает, что к тому времени он уже не имел какого-либо серьезного авторитета среди черкесов. А оставшаяся часть натухайцев после его смерти принимает подданство Российской империи. Лапинский, вот этот промежуток маленький времени между смертью Сефербея и сдачей Магаметамина, Лапинский пытался, скажем так, с магометамином найти общие взаимоотношения, объединиться. У них даже происходит встреча в феврале 1959 -го года. Но она опять тоже ни к чему не приводит. В итоге... С началом активной, активного наступления российских войск в начале 60-х годов в Черкесии очень быстро подвергаются разгрому все остатки этих войск Лапинского, остатки европейских легонеров. Они вынуждены вместе с черкесами и мухажирами сплавляться в Турцию в, в, в любыми способами. Черкесы ну, вызывают презрение к ним, чувствуют. То есть, многих из них убивали, просто сами черкесы в этот момент. То есть, как бы все это дело развалилось успешно. Но, так, тем не менее, в памяти вот потомков, даже Фелицина, он кубанский историк, именно, описывал его как такого, именно действующего в своих интересах, как такого настоящего патриота своих, своей земли, своих, своего народа, который пытался сделать все, что мог, чтобы отстоять независимость Черкесии и как бы его хвалят как достойного противника Российской Империи. На этом пора все. В следующем выпуске уже поговорим про кабардинцев. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии, распространяйте видео, ставьте лайки, с удовольствием пообщаюсь на эту тему, на тему данного выпуска в комментариях. Всем пока!